Так, давайте посмотрим, насколько быстрее стала запускаться игра. Ну, практически в два раза. Всем привет, остальным здравствуйте. В этом ролике я покажу вам три способа, как ускорить запуск игры CS:GO. Конечно же, эти способы будут влиять не только на запуск игры в лучшую сторону, но также не добавят вам немножечко FPS и стабильности в работе игры. Что же, не хочу долго затягивать, мы сразу же переходим к первому способу и первый способ самый банальный – это параметры запуска, а конкретнее no-vid который убирает логотип игры при запуске игры, параметр High, который увеличивает приоритет игры, ставя его высоким. Кстати, этот параметр, он работает не у всех, у некоторых он добавляет фрезы, поэтому лучше поиграйтесь с ним и без него, и посмотрите, как лучше. И последний параметр, это плюс fps макс меню 60. Этот параметр ограничивает максимальное количество кадров в менюшке, чтобы производительность не уходила на то, чтобы обрабатывать слишком много ненужных кадров в меню конечно же если вы играете на мониторе 144 герца и вы хотите чтобы в меню у вас также было 144 герца то ставьте плюс fps max меню 144 и также с другими герцовками мы не уходим далеко и переходим в локальные файлы нажимаем обзор у нас открывается папочка в которой мы переходим в CSGO, панорама и переименовываем папку videos эта папка отвечает за задний фон в менюшке Конечно же, если мы переименуем эту папку, следовательно, у нас будет черный фон. Но у нас не будут тратиться ресурсы компьютера на то, чтобы прогружать этот фон. И последний на сегодня способ, о котором, я думаю, вы точно не знали. Мы будем отключать новостную ленту в игре CSGO. Чтобы это сделать, мы переходим по ссылке в описании на Google Диск и скачиваем оттуда файл «hosts». После чего нам нужно перейти на диск, на котором у нас установлен Windows, перейти по пути «Windows». System32, drivers, именно drivers, не drivers стоит, etc и перекинуть этот файл сюда. После чего у нас отключится новостная лента в CSGO, которая жрет достаточно Немало. Что ж, в начале видео вы видели, что у меня ускорился запуск игры практически в два раза. Надеюсь, у вас будет точно так же. Но это все способы на сегодня. В скором времени ждите ролик про ускорение запуска карт. Я думаю, вам это понравится, потому что там есть новые способы. И также этот ролик подходит и для ускорения запуска карт в какой-то степени, потому что он также оптимизирует работу КС. Спасибо тебе, что досмотрел ролик до конца. Всем пока, а остальным до свидания.